Всех приветствую на моем канале. С вами Иван Амизмат Сегодня мы поговорим о разновидностях 10 рублей 2013 года. Сразу хочу сказать то, что 10 рублей 2013 года чеканилось только на Московском монетном дворе, то есть она не чеканилась на Санкт-Петербургском моне и клейму СПМД у нее просто не встречается. Среди этого у нас гораздо меньше разновидностей, чем в других годах. Среди аверсов у нас есть две разновидности и среди реверсов три. Давайте мы с вами сначала рассмотрим аверсы, а потом реверсы. Среди аверсов первая разновидность – это монета, у которой знак московского монетного двора крупный, сдвинут вправо, приближен вплотную к букве «И». Нижняя часть тройки в дате прямая, тройка более открытая. Это у нас все штампель «А». Вторая разновидность – это знак московского монетного двора мельче, сдвинут влево, отдален от буквы «И». И нижняя часть стройки в дате закругленная. Это у нас штампель B. Среди ревельсов выделяют такие разновидности, как штампель 1А, 25 Ам и 2.2А. Очень высоко ценятся разновидность штампеля 1.А. Десятки для чеканки, которые использовался штампель 2009 года. Он характеризуется толстыми крайними полосками внутри цифры 0. К нечастым относятся... Также разновид 2.2А, но его цена не превышает 300 рублей. Понадобится опыт, чтобы увидеть разницу между разновидностями монеты штампелем 2.2А и штампелем 2.5А. На экране показаны сейчас главные элементы, по которым необходимо сравнивать данные монеты. Ну а теперь переходим к стоимости. Монета или первая разновидность монеты, у которой крайние полоски в нуле толстые, стоит около 30 тысяч рублей. Вторая разновидность – это нижняя полоска в нуле тонкая, стоит около 200 рублей. Нижняя полоска в нуле еще меньше. Это у нас третья разновидность, и ее стоимость не превышает номинальный, то есть 10 рублей. И четвертая, самая дорогая разновидность – это в дате у тройки хвостик прямой, стоит около 100 тысяч рублей. То есть... Если вы сейчас посмотрите на экран, то увидите различия между разновидностями штампеля 2.5b и разновидностями штампеля 2.5a. То есть, вот все просто очень можно легко отличить. То есть, у уникальной и редкой монеты у нас стройка более такая прямая, у нее конец не закруглен внизу и она менее выпуклая. А у частой разновидности штампеля 2.5А у нас стройка более выпуклая, у нее конец стройки закруглен, и он, можно сказать, применяет, ну, как бы становится такой маленькой точкой. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Иван Нумизмат. Хочу сказать, то, что в этом видео я не затрагиваю юбилейные монеты, и вообще ни в каких своих видео монеты не затрагиваю, только если не делаю отдельно по ним видео, то есть разновидности у меня все только по э, современным монетам Российской Федерации, не считая юбилейных, биметаллических и также всех остальных монет. Ну а с вами был Иван Визмат. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если эта информация была для вас полезной. Но я с вами не прощаюсь. До новых встреч!